Добрый день, дорогие подписчики канала. Именно интересно, кто мой сейчас стриминговый канал. Может быть, не все знают, конечно, что я перешел на новый канал. Если что, ссылка есть в описании. Вот еще на экране вам показываю также его. да. Вот если что, здесь я уже больше обитаю. Тот канал, который вы сейчас смотрите это видео, используется больше для стримов. Да, стримы тут будут, не переживайте. Поэтому все, кто вдруг что, прошу подписаться вот на этот чисто канал... А чисто на этот канал и что я хочу сказать из-за чего я это видео записываю я бы ничего не записывал оно коротко информативно там несколько может быть две-три минуты оно будет из-за того что не все знают что как бы набор прошел нас идет сейчас на сервер аж через мою аудиторию которая у меня там чуть-чуть там сколько ну человек ладно 30 тысяч человек может и не так сильно идет. Поэтому все, кто хотят попасть на сервер DIRM, мой приватный сервер, пожалуйста, ну, заходите в описание. Там есть ссылка на видеоролик на этом канале. Вот этот видеоролик вы там смотрите, и там все расписано, как же на этот сервер попасть. Если что, можете зайти на сервер-группу VK DIRM, также будет в описании тогда под этим видео. И здесь все уже написано, когда начал сезон, вот как раз здесь видео есть, если что, можете через это все заходить и задавать вопросы. То есть, на том, то есть подведем итоги этого короткого видео, что на этом канале идут теперь стримы, стримы будут, будут особенно сейчас уже вернемся в августе, потому что как бы будет открыт сезон, новый сезон Дирм. Как раз, когда вы видите вот здесь, но ну, он будет стрим. Сразу же говорю, я, походу, проведу, наверное, на основном канале «Мистер Интересный». Уже завтра, сегодня запланирую начало стрима. Так вот. Поэтому, если кто-то хочет попасть, милости просим, вы пишет. Саня, смотрим вот это видео, заходим в группу, если кто может, да, подписывайтесь и так далее. А да, я, я так э, не сказал, почему я решил записать это видео я бы может быть и забил фиг но просто я сейчас решил зайти в комментарии и увидел что там много извините много кто спрашивал а у тебя сервер закрыт или нет нет сервер не закрыт новый сезон спасибо всем приятного просмотра завтра у меня на канале мистер интересно не знаю когда вы смотрите это видео выйдет новое видео как бы да чисто ставьте лайки да чистой ладно всем удачи всем пока